Офи, Афи, Афи, Афи, Афи Вс изменилось, теперь я нуарный морф. Сейчас поймете. У меня закрыт ро. Потому что вы сейчас слышите мои мысли Отличный ход, чтобы упростить автору процесс анимирования Дневник Маржа 25 декабря 2019 год Прошел год с той самой серии, где мы затусили в финальной битве с Артом или меньше, в нашем же нарисованном мире прошло другое время, автор еще не решил сколько, но достаточно чтобы все изменилось, война никогда не меняется, но у нас не война, поэтому все изменилось, солнце перестало светить, птицы перестали петь, Собаки перестали лаять, человеки перестали разговаривать, моржи перестали спать по 18 часов, гусеницы перестали молчать. Все изменилось в общем. Собаки, штампы и искусство в переулке Полтру, след шин на разорванном шаблоне. «Этот город не боится меня, я тут впервые, я не видел его истинное лицо» судя по домам лицо города будет не очень такое ощущение что этот город рисовал кто-то кто совсем не старался такое ощущение что этот кто-то даже затек время за которое он его нарисовал пять минут неплохо улице города продолжение черной линии. А линия заполнена пикселями и когда это все превратится в анимацию и все это появится на ютубе, когда все начнут спрашивать, когда будет следующая серия, я прошепчу в ответ. Я откуда знаю я не автор. Сейчас скажу вторую версию этого монолога. Автор не выбрал лучшую. Этот город не боится меня. Я не видел его истинное лицо. Улицы, продолжение других улиц, а сами улицы заполнены обыденностью, и когда они будут окончательно забиты, то вся эта серость начнет тонуть. Когда скопившаяся банальность и посредственность вспенится им до пояса, все променявшие свою мечту на это все посмотрят вверх и зака Спаси нас, я прошепчу, нет. Теперь весь мир стоит на краю, глядя вниз чертово пекло, все эти прорванные либералы, интеллектуалы, сладкоголосые болтуны, и чего то вдруг никто не знает что сказать, а если знает, то я это уже слышал, подо мной этот нарисованный город. Он вопит словно на федеральном канале, а ночь воняет как Сережа, и я в этом городе такой же нарисованный, только с голосом и стильным плащом. Эф, да, и надо было автору вставлять сразу две пародии на монолог Раршаха Как будто это так оригинально По-моему, только ленивый не делал этого Ну ладно, такое ощущение, что у автора наступил творческий кризис уже на первой серии Но это не первая серия Это черт знает что Все поменялось Сейчас будет флешбек А потом я продолжу вы меня разорвали на миллионы частей, почти на миллионы, точно больше шести частей было. А я просто хотел ходить с глупой улыбкой, не вникая в суть. Но теперь я зол. А еще я теперь мега Сережа. Короче, я антагонист этого сезона. Мотивация у меня лучше, чем Урта. Блин. Вот такие дела. Почему он убил ведро? Спросите вы. Не знаю. Может быть потому, что это такая метафора. Все меняется. Как я говорил, солнце больше не светит. Мегасер жис съел его. Шучу. Никто не знает, что с ним. Наверное, Флшбик вам покажет, что с ним стало. А нет, не покажет Мига Сережа установил свои порядки В городе всем заправляет голубь стул Стул во главе своих лимонов Держит страхи весь город Меня они не трогают А может и трогают На этом моменте я должен был рассказать Что случилось с ногой О том и с ранным мухом Но автор решил, что надо показывать а не рассказывать, так что узнаете о них в следующих сериях, если конечно автор все не забросит на год опять. Ладно, пора заканчивать прогулку, я как раз уже пришел.